Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это 12 видеоинструкция о программе SMM Combine, программе, которая автоматизирует работу в социальной сети контакте в этой видеоинструкции я расскажу о инвайтере программы два инвайтера инвайтер сообщества и инвайтеру друзья эта инструкция посвящена инвайтеру сообществ говоря проще процессу раскрутки ваших групп пабликов и мероприятий в социальной сети вконтакте это то что наиболее часто хотят сделать пользователи этой социальной сети раскрутить свою группу паблик либо мероприятие прежде чем заниматься раскруткой своего сообщества вы должны подобрать нужные аккаунты должны быть живыми. Это могут быть фейковые аккаунты. Вот я сейчас как раз купил 20 фейковых аккаунтов с друзьями. Вот ключевой момент именно с друзьями. Купил их вот на этом сайте, не у Джеки, а именно здесь. Потому что этот сайт мне нравится тем, что больше вариантов оплаты. Можно платить напрямую. Единственное неудобство, что приходится переходить на страничку платежной системы и осуществлять перевод на конкретный расчетный счет. Ничего сложного нет и аккаунты здесь Хорошие. Главное, что на этих аккаунтах есть и друзья. то есть Вы можете, конечно, самостоятельно раскручивать аккаунты, набирать в них друзей. Это делается через инвайтер «Друзья», о котором я расскажу в следующей видеоинструкции. Почему важны друзья? Вы можете не только вступить в нужное вам сообщество скупленных, либо раскрученных вами аккаунтов, а самое главное, вы можете пригласить друзей этого аккаунта, послать приглашение друзьям этого аккаунта с просьбой вступить в сообщество. Но вы должны помнить, что приглашать своих друзей можно только, если вы раскручиваете группу. Для паблика или для мероприятия, которые я сейчас буду раскручивать, приглашать друзей не получается. То есть вы можете только вступить в раскручиваемое мероприятие или паблик, увеличив количество участников паблика либо мероприятие. Я сейчас на примере своего мероприятия вам и покажу. То есть раскручиваю мероприятие Трафик наш хлеб. Сохраняю адрес этого мероприятия в отдельный текстовый документ. Все как всегда храню в папке спам по ВК. Назвал я этот текстовый документ мое мероприятие. В нем хранится ссылка на мое мероприятие. В поле группы подключаю этот файлик мое мероприятие. Сразу хочу сказать вот, начиная с лайкера, возможности комбайна можно использовать творчески. Вот я вам показываю на примере одного мероприятия. Вы можете раскручивать сразу несколько мероприятий. То есть не нужно думать, что можно работать вот только так, как я показываю. Я выполняю конкретную задачу. Далее, подключаю аккаунты, купленные сегодня. Тоже все лежит на диске D в папке vk 2 января, фейки. Значит, вот эти все 20 аккаунтов будут вступать в мое мероприятие. Плюс я поставил делать репост. Я проверил купленные аккаунты. У некоторых даже есть несколько друзей. Поэтому репост будет абсолютно не лишним. Инвайтер работает однозначно через приложение. Адрес этого приложения вы должны были уже предварительно прописать, но если вы правильно и полностью выполнили настройку программы, то адрес приложения, через которое будет работать инвайтер, уже прописан в настройки ваших программы. Если вы хотите по каким-то причинам вступания со всех аккаунтов вы можете настроить параметры аккаунтов, которые будут вступать в раскручиваемое сообщество. Но у меня их всего 20, поэтому мне абсолютно не важен ни возраст, ни пол, нигде проживают эти люди. Но настройки параметров осуществляются аналогично, как и в парсере, в чем я рассказывал в первых инструкциях. Устанавливаю количество потоков, но ну, оставляю один поток, хотя, естественно, можно сделать и значительно больше, но у меня мало аккаунтов, и, опять же, спешить мне реально нет. Задержка сейчас вот выглядит вот таким вот образом, минимальная и максимальная. Задержка будет выбираться рандомно, что вообще очень хорошо, позволяет вашим аккаунтам достаточно долго жить, потому что не похоже, что работает робот. Опять же, я ставлю большие задержки, вы можете ставить их значительно меньше. Ну, мне Этих аккаунтов. И я не хочу их убивать. С этих аккаунтов я никаких других операций, связанные со спам активностью, с той же рассылкой я не выполняю. Иначе их просто заблокируют, и смысла в участниках ушастых никакого нет. Галочку приглашать своих друзей я не ставлю, потому что я сейчас раскручиваю мероприятия, а в мероприятия приглашения с аккаунтов сделаны быть не могут все настройки нажимаю на кнопочку старт и начал работать инвайтер сообществ опять же я сейчас нажму на паузу и дождусь пока процесс дойдет до конца покажу вам лох работы Итак, инвайтер закончил свою работу с сегодня весь день вообще что-то непонятное посмотрите в логе. ошибка соединения не мог авторизоваться в проксе ошибка в капче, но ну, понятно не разгадывать капчу но большинство ошибок именно из-за соединения из-за того что не мог подключить прокси вот только одно вступление было сделано я тут посмотрел на все это мне это надоело одни ошибки при работе через прокси я остановил инвайтер отключил прокси у меня один поток у меня большие задержки в принципе Сразу меня не забанят и запустил комбайн без прокси, просто убрал галочку. Это вот посмотрите, все ошибки закончились, пошли вступление, вступление, вступление, вступление, вступление. Все люди вступили в мое мероприятие. Вот сейчас я сделаю то же самое, но для своей группы. То есть у меня есть группа, открытая группа. Адрес опять же я ее сохранил. Сейчас подключу. Файлик называется Моя группа по Ютубу. Также оставлю один поток, поставлю еще больше задержек и поставлю галочку приглашать друзей, но друзей в этих аккаунтах, которые я купил крайне мало, но я поставлю хотя бы по два человека, потому что у большинства аккаунтов там по три друга, а у некоторых вообще друзей нет. Вот теперь, если вы в Поставили галочку «Приглашать друзей», а это работает только для групп. Если вы включаете какие-то настройки по критериям, по полу, по возрасту, по стране проживания, это начинает уже работать не для аккаунтов, с которых происходит вступление, а для друзей этих аккаунтов. То есть если бы я сейчас поставил только женщин в эту группу по ютубу, я бы приглашал с аккаунта только друзей женского пола. Но еще раз повторюсь, у моих аккаунтов, которые я купил, не так много друзей и мне тут особо выбирать нечего. Если бы я работал с каких-то раскрученных аккаунтов, в которых достаточно много друзей, их бы можно было сортировать по нужным вам параметрам и приглашать в вашу группу только тех друзей, которые вам нужны для продвижения этой группы. Все, нажимаю на кнопочку старт и пошел процесс инвайтера сообщества. Опять же работаю без прокси, работаю с большими задержками. Процесс будет идти достаточно долго, но мне спешить некуда. Я просто поставлю сейчас на паузу и покажу, чем все это закончится. Итак, инвайтер закончил свою работу. Здесь отчет, сколько пригласил, сколько отправлено заявок. Работал без прокси. Но вопрос с прокси нужно будет решать. Возможно буду использовать как и раньше VPN. Итак, друзья, сегодня вышло обновление программы SMM Комбайн, То есть теперь будет доступна версия 2.9.1. У этой версии очень много обновлений. И обо всех практических возможностях в версии 2.9 сам автор-разработчик записал ролики как работают функции программы самом комбайн поэтому я завтра запишу об инвайтере в друзья и на этом свое повествование об этой программе я закончу ссылку на канал где выкладывается все по программе самомmm комбайн я дам на страничке со своими описаниями большое спасибо всем кто засмотрел ролик до конца если у вас будут вопросы пишите в комментариях под видео всем спасибо до свидания